Всем привет! Сегодня 18 февраля и мы начинаем 12 выпуск IT News. Сегодня в выпуске смартфон раскладушка, блокировка Google во Франции, убийца Android смартфонов, а точнее большое обновление Windows 11, наночип для майнинга, а также огненная смерть Starlink. Huawei открыла предзаказы на международные версии смартфонов P50 Pocket с гибким дисплеем в стиле Motorola Razr и Samsung Galaxy The Flip 3. Как и The Flip 3 новый смартфон Huawei получил дополнительный внешний дисплей, однако у Huawei он Круглый. Huawei P50 Pocket может похвастаться процессором Qualcomm Snapdragon 888 серии внутренним складным экраном с диагональю 6 и 9 дюйма с кадровой частотой 120 Гц и разрешением экрана 2790 на 1188 пиксель. Поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт также имеется, а вот с беспроводной зарядкой P50 не дружит. Работает смартфон под управлением Harmony OS 2.0, само собой, без сервисов Google. Huawei всегда придумывает что-то интересное в области камер, и на этот раз мы не остались без сюрприза. Главной фишкой камеры смартфона является сенсор Ultra Spectrum, разрешением 32 мегапикселя, который должен улучшать светопередачу при съемке на основной модуль, а также создавать необычные ультрафиолетовые эффекты в темноте или клубном освещении. Как я говорил ранее, смартфон имеет дополнительный внешний дисплей размером в 1 дюйм, который сразу же бросается вам в глаза. Его можно использовать как для отображения дополнительного дополнительной информации например с приложения huawei здоровья так и в качестве зеркала при съемке селфи на внешнюю камеру из-за санкций к сожалению в линейке отсутствует поддержка 5g на момент подготовки материала точной информации о цене не было стоимость смартфона составляла от 130 до 150 тысяч рублей Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 с долгожданной поддержкой приложений Android. Также доступна обновленная панель задач, новый медиаплеер и блокнот. Компания Microsoft официально представила большое обновление для операционной системы Windows 11 с новыми функциями. Главным нововведением стала долгожданная поддержка приложения Android, которое можно установить через Amazon App Store. Новшества сейчас находится на стадии публичной версии превью. С ней доступ к приложению Android получают простые пользователи, а не только участники программы тестирования Windows Insight. По сравнению с магазином Google Play приложений доступно меньше, но это ненадолго. Еще одним крупным изменением стала обновленная панель задач. Время и дата становятся доступны для нескольких мониторов. Виджет погоды также возвращается на панель задач. Кроме того, Microsoft переработала приложение Media Player и Notepad для Windows 11. Блокнот теперь включает многоэтапную отмену, улучшенный интерфейс поиска и поддержку темного режима. Новое приложение Media Player предназначено для замены с собой Chrome Music и Windows Media Player и включает поддержку как аудио, так и видео. Блокировка Google во Франции. Франция забанила Google Analytics. Французская национальная полиция по информатике рассмотрела поступившие жалобы на американский сервис Google Analytics. Изучение трафика показало, что Google Analytics собирает персональные данные граждан Франции и отправляет их на американские сервера, вопреки нарушения европейских законов. 10 февраля 2022 года комиссия запретила использовать эту систему веб-аналитик. Официальное решение обязательно для исполнения операторами всех веб-сайтов Франции. На выполнение требований есть месяц. Франция стала третьей страной Евросоюза после Австрии и Нидерландов, принявшая такое решение. Все идет к тому, что Google Аналитик будет запрещен на всей территории Евросоюза. Наночип для майнинга. 11 февраля 2022 года компания Intel представила свой первый высокопроизводительный чип с низким энергопотреблением для майнинга криптовалют. Глава графического подразделения Intel рассказал, что компания собирается выйти на рынок блокчейна. В чем же главная особенность чипа? Компания уточнила, что у нового чипа Intel производительность в тысячу раз выше, чем у обычных графических процессоров для майнинга на основе алгоритма SHA-256. Сам чип реализован на крошечном кусочке кремния. Разработка компании получила название «Banan Майн. Mine». Событие является большим прорывом в мире криптовалюты. Огненная смерть Starlink. Компания SpaceX отправила 3 февраля на орбиту Земли партию из 49 спутников Starlink. Но большинство из них никогда не примут и не отправят данные из-за геомагнитной бури. Аппараты уже начали гореть в атмосфере Земли. Процесс гибели объектов засняла камера некоммерческой организации. Как сообщалось накануне, солнечная вспышка привела к геомагнитной буре, значительно увеличившей плотность земной атмосферы, в результате чего до 40 из 49 спутников из новой партии сошли с орбиты. Часть из них уже начала падать, сгорая в атмосфере. На трехминутном видео отчетливо различимы объекты, сгорающие с разницей в минуту. Даже природа против спутникового интернета от Илона Маска. А зря.